Значит, я так нехитро назвал это пределы рационализма. На самом деле там немножко я про пределы скептицизма пойдет речь, и про э, немножко про сцентизм. Потому что меня, честно говоря, в последнее время. У ну, меня тут рекламировали как опровергать сциентизма и так далее. На самом деле я сциентист, я рационалист, Ну так я надеюсь. Вот. Хотя я не умею рационально думать, я не думаю, что многие люди умеют, я потом объясню, почему. Вот. И я скептик, надеюсь. Вот. Но тем не менее я считаю, что если мы значит, так себя описываем... А чем он не кликается-то? Надо... А вот он не кликается. А как, его надо включать еще? Чем тут кликают? Так. Ага. Маленькая пауза, но я пока скажу, что в любом случае, если мы, занимаем, если мы так себя обозначаем, мы должны, в общем-то, ну, немножко, мы же здесь общество скептиков, да, мы должны понять, а с какой стати мы так себя обозначаем. Мы кто такие скептики? И, и, и почему мы ставим себе, ставим себе такую, берем на себя такой лейбл, да, а не какой-нибудь другой лейбл. Вот, Но мне на самом деле нужно, чтобы там кликалось все. Потому что расчет. На то, что я не, я не держу в голове целиком весь текст, а опираюсь на, на, на, на, на, на тезисный конспект. Поэтому давайте все-таки запустим его. Угу. Все работает, да? Отлично. Итак, почему-то пусто. Вот. вот с этого я начал. Значит, давайте разберемся коротко. Рационализм. Это такой тезис, который говорит о том, что реальность подчиняется ну, ее познание должна, подчиня должна подчиняться правилам логики. Да? Ну, то есть мы должны рассуждать о вещах логично. Скептицизм — это наше понимание, что мы ошибаемся, да? и поэтому надо ошибки, с ошибками работать, готовыми быть исправлять их, менять свои представления. Ну и сциентизм — мы говорим о том, что это хорошо. Мы пропагандируем науку и вот такие способы познания. Ну, замечательно. В целом это называется научное мировоззрение. Конечно, можно распинаться подробнее, там, что это такое. Но вот я думаю, что это примерно правильное краткое изложение. Так, ага. Но я хочу вам сказать, что я с давних времен, еще когда-то чуть не в детстве придумал, что понял вдруг, прочитав кое-что из оснований математики, что есть такое замечательное понятие самоприменимость любого суждения о должном. То есть, ну или как бы любое утверждение достаточно, широкой, достаточно высокой общности или э, утверждение касающееся мировоззрения, как надо себя вести, каким надо быть, оно должно быть самоприменимо. Поэтому давайте зададимся вопросом: рационально ли быть рационалистом? Э, рационально ли само обоснование рационализма? Э, только ли рационализм э, достаточен для нашего мышления? Если мы скептики, то уверены ли мы в том, что во всем надо сомневаться? Может быть, в чем-то сомневаться не надо, может быть, хотя бы в этом тезисе, что во всем надо сомневаться, не надо сомневаться, но тогда надо не во всем сомневаться. То есть тогда этот тезис уже какой-то такой сомнительный сам по себе, да. Наконец, э -э, сциентизм. Его обоснование научно. То есть, мы пропагандируем науку, это научно. Немного предыстории, чтобы, так сказать, чуть расширить сознание, да, скептицизм появляется в Древней Греции. И появляется он наиболее ярким проявлением его, является такой философ Секст Эмпирик, у которого замечательная книга называется Против ученых, и в которой он доказывает, ну, так, как можно было доказывать в Древней Греции, что никакого надежного знания нет что никакого, никак, ученые ничего не знают и ничему научить не могут. И, в общем, нам надо как бы расслабиться и не слушать всяких демагогов, а, надо так, в общем, жить, смотреть на реальность, и осознавать и воспринимать ее. И вот и все знание. Рационализм, ну он на самом деле появляется и в Древней Греции, конечно, у Сократа, например, но как бы вот рационализм как философское течение, как такая, значит, сильная, сильная направление появляется в эпоху просвещения, там вот Лейбниц, Спиноза, Декарт, и вообще-то говоря он появляется как антитеза эмпиризму, то есть попыткам объяснить весь мир из опыта, они говорят, нет, весь мир объясняется из разума. Вот это рационализм. Из рацио возникает все знание и все понимание. Вот откуда вытекает рационализм. Хорошо, сциентизм. это вообще постмодернистская штука. Например, Майкл Шермер, который написал книжку Скептик, и в ней говорит о том, что ну, родоначальник сциентизма такого широкого массового это вообще хокинг который с его краткой историей времени. Ну, я считаю, что Саган был более ранним сциентистом, и, может быть, еще более ранним был Кларк. Вот. Но, в принципе, сциентизм ⁇ это такая, как бы, это нарратив, да, не все используют это слово. И тот же Лоуренс Краус, только что я закончил редактуру книжки, она вот выходит сейчас на Nonfiction будет. она называется ⁇ Почему мы здесь? ⁇ Значит, э, э, величайший из рассказанных до ныне историй. Он противопоставляет от тем самым библейской истории, историю развития науки. То есть это эпос. Понимаете? Э, и вот этот эпос, нам говорят, что это и есть научное мышление. На самом деле это эпос. Это рассказ о науке. Так вот, все наши священные коровы в прошлом покушались на святое. Они все в прошлом были в той или иной мере против либо части науки, либо каких-то ее аспектов, либо, скажем, использовали совсем не научный, а скажем, пропагандистский подход в поддержку науки. Это нормально. Ну, а сейчас мы поговорим больше про рационализм. Итак, для того, чтобы быть рационалистами, мы выясняем, вот я стал думать как какой-то а что это значит? Я рационалист? Как это? Я могу быть просто так, рационалист на пустом месте. Оказывается, нет, я должен. Нужно соблюсти целую кучу условий, чтобы можно было быть рационалистом. Ну, Во-первых, я должен до какой-то степени признавать, что реальность едина и объективна. Иначе какой может быть рационализм, если реальности не существует, или что я вообразил, то и реально, и она не, не имеет ничего общего так сказать, в разных своих частях? Она должна делиться на объекты, иначе как мы будем делать утверждение про эту самую реальность? Она, э, взаимосвязи должны быть закономерны между объектами, правильно? Иначе, если нет закономерности взаимосвязи, то какой может быть рационализм, Какие, какая может быть логика, если нет, лог, нет закономерностей? Э, реальность должна быть познаваемая, эти закономерности должны быть доступны человеческому разуму, ну, в принципе, разуму. Они не должны быть вот этим вот самым непостижимым Господом, Богом, которого, значит, априори, который априори непостижим. иначе, опять же, никакого рационализма. Наконец, логика, которой мы пользуемся, должна быть внутренне непротиворечива. Да? Потому что а вдруг мы начнем логически рассуждать, а потом окажется, что сама логика неверна. И, наконец, мы должны быть уверены, что рационализм наиболее эффективен из всего, что у нас есть. Потому что зачем нам пользоваться, если он неэффективен, например. Вот. А сейчас я буду разбирать последовательно... Да, вот каждый из этих тезисов со скептической точки зрения. Каждый из этих предусловий. Вот поэтому там наверху написано «предусловие». Итак, реальность единая и объективна. Вообще-то говоря, прежде чем появляется какая-то реальность объективная, вот этот стол, там, эта чашка, этот кликер, там, до того, как это все появляется, я это должен как-то увидеть, осознать. Да? До того, как появляется что-то объективное, у меня сначала появляется субъективное. Это квалия, мои личные субъективные восприятия. Без них никакой объективной реальности нету. Для меня, для меня нету, для меня. Может, для вас есть, для меня нету. Я ее не чувствую. Да? У меня ничего другого, кроме моих восприятий, нет. Но квалия нельзя поделиться. Я не могу передать вам свои ощущения телепатически. Следовательно, субъективные миры изолированы друг от друга. Вот есть такой замечательный мем, каково быть летучей мышью. Допустим, что мы там, не знаю, замечательные биологи, там, нейробиологи там, взяли эту мышку, изучили каждый ее нейрончик, значит, все мышцы, все описали, все точно просчитали, даже построили компьютерную модель, которая точно показывает, как она будет летать и так далее. Можем ли мы после этого сказать, что мы ощущаем, каково оно быть летучей мышью самому? Нет. Квалия непередаваемый, да? Некоторые сомневаются, что они существуют, но мы на уровне э, ощущений, личных ощущений понимаем, что что-то такое есть, вот наше личное внутреннее чувство. Вот. Э -э так вот, реальность, это мой вывод из этого, реальность не едина. Помимо той реальности, которую мы называем объективной, есть еще субъективная реальность, которая у каждого своя. То есть она не вся объективна, не вся едина. Да? А это ведь было предусловие рационализма, единства, реальности. Хорошо, откуда берутся тогда объективности и объекты? Вот наука с квалией не работает. Более того, ученые часто отрицают существование квалия. Вообще говорят, это философская выдумка, такого нет. Но мы, тем не менее, субъективно упорядочиваем эти квалии. Мы говорим что-то красивое, что-то некрасивое. Мы чего-то пугаемся, чему-то радуемся. Да? Мы где-то можем даже не осознавать чего-то, но у нас может быть какое-то ощущение дискомфорта или наоборот удовольствия. Да? И вот эти вот вещи, мы их как-то приводим э, в порядок, а потом говорим, э, вот это совокупность ощущений, это чашка, а это совокупность ощущений, человек перед нами. Да? То есть мы занимаемся тем, что внутренне упорядочиваем квалиа. Мы выделяем среди этих квалия других, специально курсивом, или на в кавычках ставят, других, то есть такие совокупности ощущений, которые по некоторым причинам, ну по их устройству, нам удобно трактовать, как будто бы это такие же объекты, как мы сами, и с такими же ощущениями внутри себя, которые нам недоступны. Нам просто удобно так объяснять мир. Я вижу человека напротив, и мне удобно так объяснять мир, хотя я могу этого не делать. Дальше мы презюмируем их подобие нам. То есть это наше допущение, это наша гипотеза или постулат. Мы говорим, что вот эти вот другие, которые перед нами, это тоже люди. Между прочим, мы совершенно не обязаны этого делать. Мы можем отрицать существование других людей, вообще как это делают там салипсисты, несуществующие на самом деле. Вот. Но мы можем отрицать, извините, например, то, что э, нам подобны кто? Животные. Подобны нам животные или неподобные? Это вопрос, тонкий вопрос. Мы еще не знаем, признавать за животными, так сказать, субъектность или не признавать. Ну, за обезьянами вроде в последнее время уже начинают почти твердо признавать. А ведь если вернуться чуть назад в прошлое, то. Подобие других не признавалось там, для людей другой расы, национальности, для женщин, там, например, со стороны мужчин. Да? Значит, за детьми не признавалось подобие взрослым. Или наоборот, признавалось. Это по-разному. Да? То есть за рабами не признавалось подобие свободным. За ними не в полной мере признавалась субъектность. Это вопрос культуры, да? то есть сложившейся в обществе системы вот этих презумпций. Мы просто сейчас видим, что презюмировать за всеми другими людьми личности — это как бы полезно с точки зрения развития социума. Ну, не так много каких-то тяжелых последствий, типа войн, там, значит, насилие и так далее. Но когда мы презюмируем за, существо, за другими, так сказать, что они другие, мы с ними начинаем коммуницировать. И когда мы с ними коммуницируем, мы с этими другими начинаем согласовывать объекты и понятия. И слова, которыми это обозначает. Вот мы с вами договоримся о том, что мы что-то будем называть так-то. Вот эта закономерность устроена так-то. Вы согласны? Согласны. А вы согласны? Нет, вы не согласны. Давайте по пообсудим это дело. Может быть, я вас смогу убедить. Да? То есть объективность, которую нам кажется совершенно надежной, на самом деле конструируется. Другое дело, что очень многие части этой объективности конструируются в таком раннем детстве, о котором у нас не остается осознанных воспоминаний. Поэтому вот младенец ползает там по полу, да, стукается обо что-то, и в какой-то момент он начинает понимать, что тут есть твердый угол, а тут есть высота, с которой можно упасть. Это э, то, что он, И он согласует это с родителями и с другими детьми. Э, он потом не помнит, как это случилось, но это когда-то произошло. Так что объективность это не то, что нам дано изначально, это то, что нами сконструировано. Взаимосвязи закономерные, но на самом деле все законы, которые мы говорим, которые мы называем да, законы взаимодействия частиц, там, не знаю, предметов, там, людей, все это сконструировано индуктивно. Из чего? Из опыта. На опыте мы знаем только какое-то счетное количество ситуаций. А законы абсолютно универсальные. Мы обобщаем наш опыт и конструируем законы. Невязки, если что-то не срабатывает, мы говорим, «Ну, а это, наверное, какие-то вещи, которых мы еще не знаем. Там, конечно, должны быть тоже законы, ведь мы же уверены, что законы есть». да? Это наша вера такая, что законы есть. А если что-то не подчиняется законам, значит, мы просто не знаем всех законов. Хорошо. Вот есть даже на эту тему такая замечательная фраза, что безумие делать одно и то же и каждый раз ожидать иного результата. Да? Апелляция к авторитету. Эйнштейн так говорил. А? Значит, я ошибся, не Эйнштейн, я проверял. Ну, может быть, я не до, конца, не до конца точно проверил. Вроде на него ссылаются. Так вот, но на самом деле это утверждение не совсем точное. Потому что оно не касается сложных систем с памятью. Если вы будете много-много раз, да, как это говорится, если зайца долго бить, его можно научить зажигать спички. Да? То есть Долго-долго-долго делаете одно и то же, а потом раз, и результат изменился. Вот. И помните, Эйнштейн не верил в квантовую случайность. То есть, как бы, а как же квантовая случайность как раз говорит о том, что одно и то, одна и та же конфигурация приводит к разным результатам? Ну, там Физики возразят, что статистически все равно будет все одинаково, но как бы, я все-таки здесь немножко шучу. Вот Первый тезис он такой не шуточный, второй более шуточный. Так вот, знать законы ценно, когда они есть. А если нет какого-то закона, то как бы не надо, ну, можно надеяться, что найдется, но мы этого не знаем. Вот. Так вот, они есть всегда, это такая полезная презумпция, но это наши надежды, а не знания. Реальность познаваема. Действительно, мы же понимаем, что реальность познаваема, да? Но познаваемость это тоже наша презумпция, нам никто ее не гарантировал. Верующие например, презуммируют прямо противоположное что она непознаваема, да, и ничего нормально живут, в общем-то. Доказать эту презумпцию ни нам, ни им нельзя. Просто как бы это та основа жизни, на которой они строят свою жизнь, а мы свою. И можно лишь что сделать: можно сделать ее привлекательной в рамках цивилистского дискурса, показать, какой красивый эпос разворачивается, как здорово у нас что-то получается сделать. И тогда, смотрите, делайте, как мы. Верьте в познаваемость мира. Наконец, само понятие познания неоднозначно. Что значит мы познали? Да? Вот, например, прошлое мы познали или мы сконструировали некоторую гипотезу о прошлом. Мы его знаем или мы как бы, построили картинку? Прогноз погоды мы не можем его сделать на, там, больше чем на две недели, но ну, не, не получается, потому что там физика явления не позволяет, там расходимости начинаются. Да? Вот та же самая летучая мышь, да? быть летучей мышью. Горизонты, я имею в виду космологический горизонт и горизонт черной дыры. Можно ли сказать, что мы же не можем познать, что там за космологическим горизонтом и внутри черной дыры. Но тем не менее, как бы это не мешает нам предполагать, что там что-то есть. Ну, наконец, проблема радикального перевода. Вы знаете, да, что тезис Квайна о невозможности радикального перевода. Если два человека совершенно не разными языками владеют, то сколько бы они ни старались, они не смогут полностью отождествить смыслы слов, которые, которыми они пользуются. Ну и там классический пример, там, если вы показываете на кролика и пальцем и говорите кролик то еще непонятно, что это такое, на что вы показали, на то, что в поле зрения появился кролик, и на то, что у кролика есть определенная часть, или на то, что значит, он находится в определенном состоянии, там, допустим, мертвый кролик. Да? Таким образом, сам позн процесс познания мы должны помнить, что он, я написал субъективен. На самом деле, нужно, конечно, понять, нужно было, конечно, написать субъективно-объективен. То есть он отталкивается от некоторой объективности, но в результат, результат его субъективен. То есть у нас есть объект познания есть субъект познания, да? То кто-то должен осуществлять акт познания. Наконец-то непротиворечивость логики. Мы в нее верим, да? Это опять презумпция. Но вот, например, была э, теория множеств Кантера, была, потому что она оказалась противоречивой. Просто вот, теория множеств Кантера внутренне противоречива, хотя ее до сих пор проходит в, уни в университетах на курсе матанализа на первом курсе. Противоречива. Чтобы с этим справиться, еще в первой половине 20 века разработали несколько альтернативных аксиоматик. Почему она противоречива? Ну Потому что там возникают проблемы с понятием множества всех множеств. Например, множество всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента. Вот как бы, А такое множество состоит в себе элементом или не состоит в себе элементом? Предположите, одним способом получите противоречие, предположите, другим тоже противоречие. Поэтому теория множества Кантера противоречива чтобы ее исключить приходится разделять например множество ну, совокупности объектов на два, на, две, на два типа на множество и классы и это совсем разные вещи да, это совершенно не интуитивно не очевидно потом в начале века опять же появилась интуиционистская математика в которой сказали что вы знаете из утверждения что тезис а не верен вовсе не следует что он верен чтобы он был верен, вы должны нам доказать, что он верен, а не то, что неверно, что он неверен. Они говорят, нет, ты, ну, принцип исключенного третьего, мы в него не верим. И в математическую индукцию бесконечную тоже не верим, потому что она совершенно не интуитивна. Кто нам сказал, что можно вот так вот, доказав шаг индукции и базу, что-то говорить про целую там бесконечность. Мы должны доказать это все, только про конечное, каждое конкретное конечное число. Вот. Так чья логика правильно? Мы верим в ту логику или мы верим в эту логику? У интуиционистов получается другая математика, более бедная, чем в классическом мат-анализе, Но вроде как более надежная, да? А может и нет? Не знаю. Наконец, есть другие логики. Я не знаю, насколько это все корректно говорить про другие логики, но про них часто говорят. Одни говорят, что, мол, есть квантовая логика, которая, значит, соответствует поведению квантовых объектов. Другие говорят, что есть, например, буддистская логика, и она там другая, там другое количество там, э, состояний логических и так далее. Кто-то говорит, что есть, например, временная логика, в которой есть не только причины и следствия, которые связаны вне времени друг с другом, а где есть развитие во времени. Я допускаю, допускаю, что все эти логики могут быть интерпретированы в рамках классической логики предикатов, да? которую мы все называем обычной логикой. Но это лишь мое допущение, я не уверен в этом на 100%. Да, мы ведь говорим сейчас про уверенность, да? про основание рационализма. Вот Успенский в замечательной книжке «Апология математики» говорит, что Доказательство — это рассуждение, которое настолько убедительно для того, кто его воспринял, что он с помощью этого же рассуждения готов убеждать других. Вы понимаете, что это определение мема во многом? Это частный случай мема. То есть это такая шутка, которая привела вас в такое веселье, что вы с помощью этой шутки готовы развеселить других. То же самое. Короче говоря, это принцип значит, размножения идей. Да? То есть идея провоцирует значит, вас на то, чтобы ее распространять. Так вот, признание доказательств в итоге, смотрите, для того, кто его воспринял настолько убедительно, да, ну что это как не субъективизм. Конечно, вы скажете, давайте мы формализуем логику, Запишем все доказательства на компьютерном языке формальном и будем проверять их с помощью логического движка. Мы что компьютер убедим? Нет, конечно, но как я не буду подробно сейчас даваться в предыдущей моей лекции на Ученых против мифов, я это разбирал подробно, что в этом случае мы должны после этого убедить себя, что логический движок на компьютере работает правильно, что данные введены правильно и так далее, и так далее. Все равно остается момент, где мы должны в чем-то убедить себя, убедиться. Так что э, признание доказательств субъективно и культурно обусловлено. Именно поэтому так тяжело читать рациональные рассуждения древних греков. Они рассуждают э, так, что для, для современного человека это абсолютно иррациональные суждения. Вы, например, согласны с тем, что треугольник треуголен потому, что обладает треугольностью? Но это типичное рассуждение из греческих рационалистов. <связывающие> мы говорим, что рациональность эффективна. Наконец это уж хотя бы нас не отберут. Давайте посмотрим. А какие у нас критерии эффективности? Откуда мы их взяли? Вот, например, эффективно это что? Экономически эффективно. Да? Меньше денег понадобится потратить. Или это эффективно в том смысле, что мы победим в войне? Или это эффективно в том смысле, что мы после этого повысим самооценку? В чем заключается эффективность рациональности? Критерии этой эффективности меняются. Посмотрите на, на критерии эффективности не знаю, японского самурая, который при значит, смерти своего э, значит, хозяина делает цепоку. Да? Это эффективно? Ну, как бы, по его мнению, это эффективно. Это правильный способ жизни. Еще, да, Очень часто оказывается, что мы можем сделать что-то гораздо эффективнее, если никакой логикой пользоваться не будем, а просто будем действовать по привычке, по наитию, по ощущению, да, по интуиции. Таким образом, единственный объективный критерий эффективности, он все таки есть один, один единственный критерий эффективности. Кто нибудь догадается? Польза. Польза. А как её измерять? Вот, например, социальная полезность. Потенциальная кому полезность? О, а про эволюцию что-то заговорили. Вот единственный критерий полезности, эффективности, точнее неэффективности. Вот кто умер, тот явно что-то сделал неполезное для себя, если он не выжил. Понимаете? Вот. Если что-то помогает нам выжить, то оно как бы, наверное, полезно. Вот. Выживать можно очень многими разными способами. Да, можно, конечно, посмотреть, в какой ситуации мы чаще погибаем. Вот. Но если учитывать, что при этом мы живем своим субъективным миром, то очень трудно потом обобщить это, эту пользу. Да? Вот. Так почему же мы тогда рационалисты, если все основания рационализма можно подвергнуть скептической критике? Ну, во-первых, потому что. Это хорошие презумпции, которые мы там допускаем. Почему хорошие? Потому что мы их используем, и нам от этого хорошо. Правда, то же самое скажут верующие. Нам хорошо допускать презумпции там, существования Бога, нам от этого хорошо. Значит, и тут как бы один-один счет. На каком основании? Нам нравятся результаты. Им тоже нравятся результаты. Зачем мы тогда раскачиваем лодку и говорим о том, что это все можно поставить под сомнение? А вот тут очень важная вещь. В отличие от, скажем, идеологически сказать, мотивированных людей, мы не хотим, чтобы наши представления были догматическими. Мы не хотим, чтобы даже наши убеждения вот в рационализме, скептицизме, научности там, и так далее, были по своей природе э, да? то есть Чтобы мы их принимали на веру совсем, мы все равно должны давать им какой-то какой люфт. Мы должны понимать, что у них есть некоторые пределы. И понимать, что тот же рационализм оправдан не всегда. Давайте посмотрим пределы рационализма. Вот там теперь появилась пометочка пределы. Есть пределы редукции. Это, это, мои, это уже дальше пошли мои выдумки. Я просто пытался осознать основные какие-то моменты, где-то они будут пересекаться, потому что я не смог их точно разделить, но я хотел намеки дать правильные. Вы знаете, что из логика не дает ничего, кроме тавтологий. Да? То есть, когда вас учат в школе там тождественным преобразованием, вот это логика. И ничего того, что не было в исходных данных, вы не получите в результате. Вы только можете открыть для себя. да? Открыть для себя, что оказывается а квадрат там, минус b квадрат да, равно, и дальше значит известная формула. Открыли для себя. Но на самом деле это было заложено и в исходной формуле сразу. Поэтому, если мы будем задаваться логически вопросом о причинах, то мы вынуждены уйдем в бесконечную редукцию к основаниям причины причин, причины при... этих причин и так далее, мы не можем нигде остановиться. Нет никакой первопричины, если только мы ее не постулируем эзотерическим актом. Значит, логика не дает нам. Оснований, да? Оснований для того, чтобы считать, что все так, как есть. Откуда же мы берем основания? А мы их ниоткуда не берем. Мы просто останавливаем редукцию на некотором месте. Останавливаем и говорим, для наших практических нужд достаточно считать вот эти исходные посылки как бы ну, принятыми, как правило, игры. Дальше мы будем играть в рамках них. В рамках них логика дает нам выводы. Все хорошо. А откуда берутся эти первооснования? Ну, мы сейчас временно в рамках правил игры их приняли. Если нас заинтересует другая область науки, и мы захотим поразбираться с этими основаниями, мы, может быть, там найдем другие причины еще. Так вот, рационализм. Это не целостное, готов, законченное мировоззрение. Это инструмент наведения локального порядка в наших идеях. Вот кусочек наших размышлений логически выстроен, а по краям висят интерфейсы к каким-то другим, частично, может быть, познанным другими людьми, а частично никем не, не познанным участком значит, объяснения реальности. Это был предел редукции, теперь предел дедукции. Предел дедукции заключается вот в чем. Рациональные теории бывают очень сложны. И не всегда ясно, разрешима ли задача и даже корректно ли она поставлена. Вот Вы знаете, что в современной, например, ну, не знаю, там, квантовой теории поля да, вычисления настолько сложны, что задачи нескольких тел практически неразрешима точно. Ее просто нельзя просчитать на компьютере. И, а уж про аналитику даже взаимодействие трех гравитирующих тел не просчитывается в классике. Просто не просчитывается. Да? Вот. Но во многих случаях есть и другие пределы, так сказать, сложностные пределы, вот такие, ну, дедуктивные пределы. Например, была программа Гильберта «Математика» да? об обосновании математики. В начале XX века была выдвинута программа найти основания математики и через них выстроить всю математику на этих основаниях. И программа рухнула. Она не была реализована, потому что вот была доказана теорема Гёделя о неполноте и ряд еще тезисов, которые показали, что все до конца обознавать нельзя. Теория хаоса, которая говорит о том, что многие физические системы, несмотря на их даже чистую динамическую природу, если даже ее признавать, они все равно расходятся экспоненциально при сколь угодно малых ошибках в начале. Поэтому мы не можем давать надежный прогноз погоды на большой срок и так далее. Физикализм и биологизаторство — знакомые термины, да? это как раз попытки вывести историю мировой войны из теории всего. Да, то есть как бы свести самые сложные какие-то структуры к, к самым базовым. Они наверняка туда сводятся. Никто, никакая Вторая мировая война не противоречит физике элементарных частиц. Но вывести ее оттуда нет никаких реальных сил. Да? Это невозможно на практике. Предел стоимости. Рациональные рассуждения стоят дорого. Есть НП полные задачи, которые становятся непостижимо сложными и трудными. Точность исходных данных, учет всех известных факторов, страховка от неучтенных факторов, все это значит, делает очень дорого нам все это дело, но ракеты, хоть и дорогие, все равно падают. Все учесть не получается. Так вот, управлять нашим телом сложнее, чем ракетой. Однако мы это делаем без всякой логики и очень просто. Так вот раз помахали рукой. Хотя это посложнее будет, чем ракетным двигателем там, скорректировать отклонение от траектории. Предел сложности. Вот есть такой парадокс тайм-менеджмента, я его называю. Если вы очень оптимально хотите спланировать свой день, вы возьмете таблицу, распланируете там все свои действия, все свои движения с точностью до минуты, а может быть и до секунды, все запишите, при любых внешних воздействиях вы будете тут же пересчитывать свой план с точностью там. Все-все-все моменты будут учитываться. Ну, как циклограмма ракеты строится, да? Там до, каждой, до секунды все прописано, что когда, в какой клапан открывается, закрывается. Да? Но вот если вы начнете это делать, то вы обнаружите, что 99% времени вы занимаетесь корректировкой своего плана. То есть эффективнее просто рискнуть и сделать как-нибудь, чем рационально планировать свои действия. Самые сложные системы в мире, такие как клетка... Это еще другой аргумент. Самые сложные системы в мире — клетка, мозг, наверное, мозг — самое сложное, что мы знаем, общество — они появились без всякого обращения к рационализму. Они появились эволюционно из развития биологических и социальных систем. Таким образом, эволюция, в общем-то, бьет разумный замысел. Она сильнее, она разумнее в некотором смысле. Эффективнее. Наконец, вот самый главный тезис. Вот если вы внимательно как-нибудь сядете, тихонько, чуть-чуть помедитируете, подумаете вот так вот, я логически могу думать, вот логически как это получается, и вы обнаружите, что вам придется давить этот самый внутренний диалог, про который говорят буддисты со страшной силой, и у вас все время не будет получаться, у вас все время мозг будет подбрасывать какой-то интеллектуальный шум. Потому что наш движок в голове нелогический, он нейросетевой. Это очень грубо, потому что на самом деле все эти аналогии с компьютерами, с телефонами, с водопроводами, которые были для мозга, они все неточны. С нейросетями тоже, скорее всего, неточны. Но это лучше, чем то, что было. Да? Так вот, обучение этого движка идет эволюционно. Есть биологические составляющие, у нас есть какие-то зоны мозга, которые эволюционно приспособлены за много-много тысяч поколений к тому, чтобы делать какие-то функции, ре реализовывать. Это врожденные структуры. Есть индивидуальные, там, от условных рефлексов, приобретаемых, до убеждений, которые вот, передаются, например, сейчас. Да? И они все в вашем мозгу как-то там формируются и вызывают протест немножко, а где-то наоборот, нравятся, там, неважно. Но логики в мозгу нет, она там эмулируется. Вот как на компьютере можно взять и запустить эмулятор какой-нибудь старинной игры. И у вас мощный какой-нибудь пентиум будет с трудом эмулировать процессор какого-нибудь древнего Atari 8-битного. Вот так же примерно логика эмулируется в мозгу, еще менее эффективно. Сколько логических операций вы можете сделать в секунду? Думаю, что где-нибудь одну. Вот это хорошо, если одну, чаще всего меньше. Вот Это скорость работы вашего мозга. В нем 87 миллиардов нейронов. Которые все все время строчат, как из пулемета своими импульсами, а при этом вы можете сделать одну логическую операцию в секунду. Вот настолько неэффективная эмуляция логики в голове. И логика при этом для нас часто оказывается парадоксальной, выводы ее неочевидные. При этом мы умеем решать задачи, которые не знаем, как решать. Мы просто берем их и решаем. Так вот, к науке. Я разделяю науку на три главные силы, которые есть у науки. Предсказательную, объяснительную и эвристическую. Про предсказательную сто раз уже говорено, все про это знают, и тут вообще все очевидно. Это используется для инженерии, это используется для проверки гипотез. Там мы предсказали, проверили, да, подтвердилось, нет, не подтвердилось. И там, там... Царство логики, там ничего другого нет, там все железно. Да, мы вывели выводы, построили, взяли постулаты, посчитали, сделали выводы, проверили, все железно. Да? И все это годится для того, чтобы сдать в архив. И там инженеры будут выкапывать иногда формулы и использовать их в проектировании. Есть объяснительная функция э, «Сила науки. Ее главная сфера деятельности, ценность мировоззренческая. Мы понимаем, как все устроено. Это та сила науки, которая позволяет нам адаптировать ее к нашему несовершенному, нелогическому человеческому мышлению. Когда мы скажем, ну да, это вроде как выглядит естественно, это красивая картина мира, мне нравится, я так буду думать дальше. И здесь мы находимся в царстве конвенций, то есть наших согласованных представлений, которые могут меняться по мере того, как объективные какие-то события нас к этому подвигают и ценность у нее модельность там педагогическая как объяснить другому вот для чего нужны объяснительные вещи объяснительная сторона науки потому что наука не имеет ценности если она не транслируема да? и наконец эвристическая эвристическая цена, цена, сила науки нужна для того чтобы мы узнали что-то новое того чего мы никогда не знали и вот тут мы говорим что мы обращаемся это не к логике не к конвенциям, мы обращаемся к интуиции. Мы говорим, а как это может быть? А вот может так, а может так? А попробуем так. А может быть, надо помедитировать, а может быть, поспать, а может быть, почитать какую-нибудь вдохновляющую книжку, а что-нибудь потом посчитать. И постепенно вдруг. О, а вот если такую идею положить в основу наших рассуждений? Ну-ка, просчитываем, включаем логику, что-то получается, начинаем проверять, пошло. Но вот эту интуицию выкидывать нельзя. Она лежит в основе развития науки, Поисковый, поисковая модальность. Вот это надо понимать, а вот когда мы говорим рационализм, рационализм только там, где логика, и немножко, где конвенции. Остальное в нерациональном. не нерациональна, потому что развитие науки — это эволюция, это конкуренция идей. Да, они конкурируют в том числе и по принципу, кто смог объяснить что-то логически. Но идеи не выводятся сами собой из опыта. Вот такая цитатка вчера буквально мне в Фейсбуке написали, когда я про это рассказывал. Теории ученых, они, мол, ничего подобного, они вызревают на уже имеющейся научной почве, глубоко познанной теми, кто предполагает, предлагает и предполагает новую теорию. Ну что мне на это ответить? Я говорю, давайте открывать курсы агрономии и науки, как выращивать научные идеи на научной почве. Да, это чисто как бы, это метафоры. Да? Вот нам рассказывают что-то метафорами, и вот так очень часто описывают развитие науки. На самом деле, наука — это все таки эволюция мемов тех самых, которые хорошо что-то объясняют, что-то плохо объясняют. Так вот, если бы новое выводилось из старого, оно бы уже не было новым. Рационализм не может дать нового. Новое привлекается снаружи. Поэтому иррациональность допустима на стадии выбора целей, поиска решений, подбора формулировок, трансляции инсайтов, там, где рациональность слишком дорога в использовании. А рациональность это просто ценный инструмент. Пользуйтесь там, где работает, не пользуйтесь там, где не работает. А теперь несколько слов про скептицизм. Я позволю себе добавить две минутки за то время, которое там ушло, да? Это просто не самоприменимый мем, как я уже сказал, да, вот как в теории множеств Кантера, э, вот эти самые парадоксальные множества, вот так же и здесь, такой же точно парадокс, тот же самый парадокс Рассела, считайте. Неограниченный скептицизм разрушает все, включая из себя самого и науку. Поэтому скептицизм должен быть ограничен. Вот смотрите, замечательный сайт есть, Skeptical Science. Это лучший сайт по проблеме потепления климата. И девиз у них, если вам, вам там видно, «Getting skeptical about global warming skepticism». То есть будем скептичны по отношению к потепленическому скептицизму. Потому что термин скептицизм противники глобального потепления используют для своего протеста против глобального потепления. То есть и сегодня скептицизм работает иногда против науки. И как, с которой стороны, с которого стороны фронта вы скептики, это большой вопрос. Вы знаете, что скептицизм в последнее время изрядно кодифицирован. Появились списки когнитивных искажений, ошибки приемов аргументации, мимитизация. Пошли стикеры в соцсетях, там, чем, как изобразить, что у вас там какая-нибудь соломенная чучела да, использована. Вот. Появился уже скептический буллинг сплошь и рядом. Тем самым скептицизм начинает превращаться в обычную догматическую доктрину. Так вот, не стоит догматизировать антидогматизм. Скептицизм это инструмент, а не догматика. Например, рассмотрим несколько примеров очень быстро. Времени мало. Апелляция к авторитету. Оппонент ссылался на Эйнштейна, и это значит, что он апеллировал к авторитету. Ну, а как мы можем не апеллировать к авторитету? Мы же не знаем всего. Есть только один случай, когда нельзя этого делать. Если вам предложили четкое логическое какое-то обоснование, какой-то мысли, а вы говорите, я не буду смотреть на ваше обоснование, мне Эйнштейн сказал по-другому. Вот тогда это, конечно, ошибка логическая. А так почему не апеллировать? Соломенное чучело. Вы мне утверждаете что-то, я, чтобы возразить, должен вам ну, пересказать, резюмировать вашу мысль. Но это же можно всегда объявить, что это соломенное чучело. Я же резюмирую не дословно вашими словами, а чуть-чуть по-своему немножко сокращаю. Наша цель — это понимание реальности и уточнение наших позиций, согласование. Если наша цель — не убивать оппонентов, а находить с ними понимание, то тогда мы должны избегать вот подобного употребления этих инструментов, значит, так же, как, вот, например, тезис Адхомином. Оппонент упомянул вас, сказав, что вы не разобрались в вопросе. Можно сказать, что это переход на личности, но вы ведь действительно могли не разобраться в вопросе, кто знает. Бритва окома и чай не тоже употребляют сплошь и рядом неправильно. Достаточно мне сказать, что а вдруг для этой, для этой ситуации есть другое объяснение. А мне скажут, а ты можешь его предъявить? Я говорю, нет, я не могу, я просто предполагаю, что здесь вот мы еще не закрыли такие-таки-то возможности. Ну вот когда ты объяснишь через эти возможности, тогда мы будем рассматривать. А так ты придумываешь лишние сущности и предполагаешь чай не Чайник Чай Чайник это, кстати, вообще только о времени доказательства, а вовсе не о том, можно ли что-то предполагать. Ну вот есть замечательный ролик, вон там ссылочка наверху, потом можете ее э, набрать. Э, вот про, такого, про, про такой скептический буллинг, когда цель не в том, чтобы разобраться, что разумно, а в том, чтобы победить в споре с помощью вот этого арсенала скептических молотков. Но а скепти... сцеентизм это что? В наше время не осталось, а сцеентизм остался. Это идеология. Ну да. Это идеология, и в этом нет ничего страшного. Идеология — вообще тоже инструменты. Все идеологии — это инструменты, можете пользоваться, когда нужно. Его стоит поддерживать на фоне прочих, потому что есть масса гораздо более неприятных и вредных идеологий, а с очень часто полезная идеология. Я вот с удовольствием перевожу книжки с циентистов. Но надо помнить, что это идеология. Идеология о том, что наука — это хорошо. Вот. Но не сама наука. Не путайте сциентизм с наукой. Сциентизм — это нарратив, постмодернистский нарратив о том, как наука трансформировала наш мир, и как это здорово, и как мы все, значит, э, самое э, the moon, да? э, Вот. Э, помните, что сциентистские книги не делают вас учеными? И они позволяют лучше понимать ученых. Вот, собственно, их смысл. В чем когда доверять? Ну и последнее, как избежать догматизма. Прежде всего, не надо зверины серьезности. Вот, вот не надо зверины серьезности там, где не идет речь просто о доказательстве теоремы. В остальных местах чуть-чуть юмора поможет. Вот Например, Краус использует эпиграфы из Библии. Нормально? Я только что переводил, редактировал перевод две книжки. Все очень в тему. Не держите других за идиотов, потому что они заблуждаются. Заблуждение это нормально. Мы все проходим через заблуждение. Эволюция идет через ошибки. Поэтому и есть, но это по другим критериям. <смех> не ищите в науке поддержки идеологем. Наука она идеологически нейтральна сама по себе. Она даже не содержит в себе идеологемы, что наука — это хорошо. Вот. Не надейтесь, что в книгах нет ошибок. В книгах есть ошибки. Если вы их нашли, порадуйтесь, что вы их нашли. Если вам... не надо при этом злиться очень сильно на автора, если только вы не знаете, что этот автор специально допустил эту ошибку по злому умыслу, чтобы ввести в вас в заблуждение. Тогда это, конечно, лженаука и всякая неэтичная шелуха с ней. Ну, не раздражайтесь это на ошибки, да, у нас эволюция, эволюция. Нормально, ошибаться нормально, мы все большая часть мыслей ошибочно. Исходите из этого, это нормально. Ну и эволюционируйте, не бойтесь менять мнение, рассматривать альтернативы. Особенно табуированные альтернативы. Надо понимать, почему они табуированы. Надо всегда это знать, почему. Все. Спасибо, Александр. У нас не так много времени осталось на вопросы, поэтому давайте быстренько приступим. Давайте. Теперь меня слышно, конечно. Да, отлично. Александр, давай вот девушке в четвертый ряд. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как рационалисты относятся к буддийскому мировоззрению? Рационалисты относятся к буддийскому мировоззрению? Я бы сказал с интересом. Мне кажется, что буддисты, они из всех религиозных течений наиболее склонны к тому самому критическому мышлению. По крайней мере, на словах они так говорят. При том, что у них, конечно, полно догматиков своих тоже. Ну и у нас тоже много догматиков. Вот. Но, по крайней мере, Далай-Лама заявил, что если вы в своей науке действительно покажете, что мы в чем то заблуждаемся, то нам придется менять свои позиции. Это реально было сказано. Следующий вопрос. Ну давай, Николай, ты рядом стоишь, девушка рядом с тобой. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Мне интересно, откуда вообще в принципе берется желание множить свои идеи, постоянно ими делиться. Вот узнал что ты, и сразу хочется рассказать, откуда это. Вы знаете, это мы же социальные существа, возникшие в ходе, в ходе эволюции, сначала биологической, потом социальный. Выживает в эволюции только то, что размножается. Идеи, которые не стимулируют, размнож... не стимулируют своих носителей к тому, чтобы эти идеи размножать, такие идеи не размножаются и умирают. Поэтому остаются те идеи, которые так или иначе стимулируют нас к тому, чтобы себя продвигать дальше. Вот и все. Это чисто эволюционная история. Не размножаешься, исчезаешь. Александр, приди назад вот молодому человеку за тебя. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Для поиска новых идей вы предложили использовать иррациональность. Но есть, допустим, другой подход. Ну, Пытались сделать теорию решения изобретательских задач. Но это же рациональный подход к решению нерациональной задачи. задачи. Может быть, есть что-то, что можно использовать? Вы знаете, я безусловно согласен с тем, что в этих иррациональных поисках всегда можно вычленить какие-то рациональные элементы. И тризовцы попытались это сделать, за что им честь и хвала. Другое дело, что их огромные длинные списки разных возможностей больше похожи на просто некоторую оптимизацию перебора, примерно так же, как это делают в шахматных программах. Что ну, сначала сходите сюда, потом посмотрите вот это, потом оценим это так-то. ну Это некоторые рекомендации. Да? в конечном счете В конечном счете, все равно в голове, Происходит какое-то перещелкивание нейрончиков. И вот они там в какой-то момент дают нужное сочетание, и оно выстреливает. Может быть, тризовские методики чем-то помогут, я не против. Ну, как бы это кому как. И последний вопрос, Николай. Вот молодому человеку в красной майке в первом ряду. Здравствуйте. Ну, смысл использования научного метода в обычной жизни – познания, которое может быть самоценным, использование вероятностных знаний о мире для принятия более эффективных решений. Но почему вы говорите об эффективности каких-то подходов к науке без упоминания методов прикладной рациональности, то есть не подсчитывая потенциальную полезность, исходя из терминальных ценностей? Ну то есть, ну, условно, например, вы говорите, что что-то неэффективно, если человек умирает. Вот. Но, например, человеку, исходя из его терминальных ценностей, может считаться наиболее правильным, рациональным, эффективным, может приносить ему счастье, если, например, пожертвует своей жизнью ради спасения миллионов других жизней. Это будет вполне эффективно. Вот вы знаете понятие эффективности культурно детерминировано поэтому в разных культурах в разных ситуациях эффективность будет определяться по разному это собственно и был мой тезис так вот естественно что если конкретный один человек умер да, а идеология которая им так сказать, руководила при этом еще распространена среди миллионов то она как бы благодаря этому выживет и продвинется но в целом э, все равно либо люди носители определенных идей э, уступают в конечном счете не обязательно физически гибнут Гиб, погибнуть может идея без, без гибели человека культуры гибнут а люди остаются да? вот. вопрос в том что рациональный, э, рационализм помогает в определенных ситуациях выжить э, некоторым идеям да? а в некоторых случаях не помогает вот это инструмент вот это инструментальное понимание рационализма это та мысль которую я хотел донести все, мы закончили Все? серию вопросов-ответов. Спасибо, Александр. Так. Вы пока не уходите, вам нужно еще выбрать, какой был лучший вопрос из четырех. А, лучший вопрос из четырех? Был вопрос про, как вы, как вы относитесь к буддистам, У -у -у. или не вы, но в общем вопрос про буддистов, про методы прикладной рациональности, про откуда желание множить идеи. Вы знаете, я, наверное, э, поддержу буддистский вопрос, просто потому, что он в тон основной идеи не догматизироваться, да, вот как бы даже на, на как бы табуированные в нашем скептическом там рационалистическом э, сообществе темы, мы не должны к ним относиться табуированно, да, мы должны все-таки туда заглядывать и смотреть, так же как и те же буддисты время от времени собирают ученых и говорят, ну, давайте все-таки попробуем наладить, навести мосты. Это известная практика. Там получается много странного, но что-то, может быть, из этого какой-то стимулы появится к чему-то интересному. Вот.